к дальнейшем носит такой талисман сделает этого человека очень везучим счастливым очень целеустремленным практически никогда этот ребенок не станет не алкоголиком а также у него появится дар в математике